Вот сегодня я получила свою посылку с хризантемами, я их уже распаковала, я им дала попитаться водой, и даже несмотря на то, что мои хризантемы шли 4 дня, я живу в Москве, посмотрите, у них появились в темных коробках новые приросты, о чем это говорит? то, что хоризонтемы здоровы у них сильная корневая система и я даже не переживаю о том что они у меня замечательно переживут нашу зиму хотя конечно же я их накрою и опять же я их накрою так как мне посоветовали на сайте сад хоризонтем они активно переписывались и даже то что я просила чтобы мне их прислали раньше чем обещали, потому что мне ну, нужно было уехать раньше. Вот, все сделали. Вообще, большие молодцы, большие умнички. Вот, спасибо вам огромное. Будем расти, радовать. Спасибо.